Привет всем! Сегодня провожу тест э, медиамода для GoPro 8 э, тест будет э, записи звука как записывают э, микрофоны встроенные на медиамод этого GoPro 8 и, и буду переключаться между передним микрофоном, задним микрофоном и оставлять оба. Это название Это стерео. Так вот, теперь говорю в режиме стерео. Хожу в парке. Рядом есть скоростная дорога. Здесь, вот вы видите, за спиной идет стройка. Так вот, так записывает... Я буду крутить. Так записывает GoPro. Медиамод мод на, на стереорежиме это видео не не сравнение картинки просто наденьте наушники и, и послушайте как записывает э, э, звук эти эти микрофоны э -э, теперь я подключил задний микрофон это значит что я снимаю вперед, а микрофон задний направлен на меня, говорящего сзади. И вот так вот записывает мой звук на вытянутой руке. И я теперь переверну камеру в сторону меня. Это значит, что, что звук будет записываться от стороны меня на задний микрофон. Вот так вот записывает звук. Пока здесь ветра нету, пока здесь все тихо, красиво поют птички может было слышно и вот там за мной была точнее теперь за мной э, скоростная дорога это задний микрофон э, видео-медиа э, мода для GoPro 8 и теперь я включил передний микрофон он выглядит намного больше чем задний и вот так вот записывает звук передний микрофон дует не сильный ветерок я думаю э, в кадре не будет слышно но ну, может вот сейчас вот когда направил э, напротив ветра микрофон может и услышать какой-нибудь шорох я постараюсь поймать э, поймать порывы ветра чтобы понять насколько насколько э, глушится ветер с этим э, с этим модом и вот так вот записывает звук вот немножко дует ветерок. Э, микрофон направлен на меня. А теперь я направлю микрофон вперед и буду разговаривать. Э, сзади микрофона ветер дует. Э, зайду немножко, чуть-чуть, э, может, здесь. Да, вот здесь ветер поменьше, чтобы вы поняли, насколько... Насколько... Лучше или хуже Работает на ветру Чтобы вы, вы поняли Стоит ли вам брать Нужен ли вам он этот Медиамод э, И Теперь обратно поставлю на себя И и Нужен ли вообще он Такой как, как он есть Для полного понимания э, Я сейчас отключил Медиамод э, И записываю звук на настроенные микрофоны на GoPro 8, вот так вот записывается звук вне безветренном таком участке и вот вот такое такое качество звука от меня и чуть-чуть маленький маленький шорох ветра, может быть и услышали, может нет, не знаю, но вот чтоб для сравнения могли бы понять, насколько отличается звук э, встроенных микрофонов э, лучше или хуже и насколько отличается звук э, при подключении медиамода. И вот теперь еще один тест э, медиабо, э, медиамода на, на ветру. Вот так вот в стерео записывает звук на ветре поймал хороший ветер и во время записи ставлю э, с ветра... меховой ветрозащиты вот так с меховой ветрозащиты записывается звук и вот так вот записывается звук без ветрозащиты на микрофоны э, медиа-мода. Еще раз. Ветрозащита на меху. Это микро... стерео микрофон Олимпус. Я включу камеру. И... И теперь на медиамод. Ветер притих. Пошел ветер. Медиамод. Авто шумопонижение включено. Вот так медиамод пишет. Опять же вставляю микрофон Олимпус с меховой ветрозащитой. Подул сильный, очень сильный порыв. Теперь ветер приютив, а я вытащил этот микрофон. Режим стерео. Нашел угол, где ветер такой уже в ушах слышен. Так вот, я кручу камеру, а вы можете послушать. Вот вот ветер идет. Вы можете послушать, насколько ли хорошо записывает звук от этого медиамода. И насколько ли глушится этот, этот ветер в... В этом э, микрофоне вот ветер дует, да, ветер дует сильно, и я помолчу. Так что вот как-то так э, борется, я думаю, немножко все равно борется э, с ветром, этот медиамод есть, я думаю я еще не слышал файлы но я так думаю, что есть какая-то э, ветрозащита внутри этого медиамода и там э, э, вам все услышать самим и мы решим э, нужно ли э, применять на улице этот медиамод или можно Обойтись без него. Вот ветер дует сейчас прямо в камеру. Я записываю в режиме стерео. Так что кручу камеру, чтобы были оба микрофона задействованы в использовании. Ветерок подул, чего я и хочу. Вчера снимал тест ветра практически не было, только поймал порывы, так что э, этот тест был бы не не, такой, не настоящий без ветра, так что вот сегодня сегодня уже будет такой настоящий более-менее в правдивых э, погодных условиях, когда есть ветер. И без ветра, я думаю, все будет отлично. Ребята, скажите, что здесь за дерево? Что здесь за дерево, мне очень интересно, если кто-нибудь знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Так вот, и теперь поснимаем птиц. Я тут раньше снимал тест, эти месяц назад примерно эти утята были очень маленькие, только что вылупившиеся, их было 6, через недель, пару недель осталось только 4 и вот сейчас уже потом еще через день я уже видел их только три, эти маленькие утяты, они уже подросли и остались только три. И вот теперь я вам покажу, для чего я именно, для какой цели я брал этот видео. Media Mode для GoPro 8. И покажу, как это все работает. Так вот. Я его покупал для онлайн-трансляции на YouTube, и я буду подключать его к компьютеру через микро, то есть мини-HDMI кабель, вот такой у меня, через карту видеозахвата, там какая-то Mirabox, по-моему, что-то такое, называется, карта такая, она подключена компьютеру и теперь включаем OBS включаем GoPro на экране пишется что no signal но скоро сигнал появится видите GoPro уже показывает восьмерку и показывает экран а компьютер уже показывает вот таблицу GoPro так вот, э, здесь э, и вот эти файлы, эти файлы, что есть на карточке, их можно пересматривать. Э, вот сейчас я вам продемонстрирую. Вот где здесь палец, это, это значит, что вы берете этот в сторону, можно идти э, кнопкой Functions на GoPro. Вот так вот. Так, теперь вот, например, мы нажали на палец и нажимаем кнопку старта записи на GoPro. Нажали старт записи. Это означает, что э, как кнопка ОК, OK, подтвердить. И вот сейчас вот я, здесь я игрался с подключением на телевизор. Э, подключив на телевизор, вы видите то же самое. То же самое, что здесь сейчас на экране. И вот теперь вот можно вот здесь проигрывание. Здесь назад, здесь вперед, здесь выход в главное меню. Вот где белым обозначено, это значит кнопкой записи, старта записи на GoPro вы выбираете эту функцию. Так вот. Еще раз нажимаем play. Нажимаем на кнопку записи. И так мой компьютер шумит, потому что ОБС включена. Она очень-очень большие шумы дает для, для, для, для стримов. Не знаю, как с этим бороться, так как компьютер греется от ОБС. От вот так. Хорошо. Теперь идем в сторону идем главное меню нажимаем ok это кнопка старта записи и теперь видите есть если нажму запись будет показывать этот файл если нажму function будем вот зайдем на камеру нажимаем старт записи ОК OK, и вот вы видите красавца всей красоте так вот, вот для чего я покупал эту этот Media Mode. Не для, как я говорил, не для микрофона, а более для э, захвата видео э, на мои стримы на YouTube. Вот так вот. И теперь еще попробуем подключить. Вот этот э, петличный микрофон Rode Лаварье Go. Микрофон хороший, качественный. Здесь э, у меня есть что-то по-моему по обзор на него. Здесь очень э, твердый провод, кевларовый называется. Будьте написано, будьте осторожны, чтобы не не удавиться им. Но заодно он быстро не порвется. В использовании. так вот теперь э, посмотрим как работает меню на на gopro с этим модом что появилось так э, пришлось сразу обновить на новую прошивку специально оставлял на старой прошивке gopro но подключив мод э, ничего не показывала и и показывала по моему Замечание, что надо обновить GoPro на последнюю прошивку для подключения этого медиа-мода. Меню, видео и смотрим микрофоны. Так, теперь здесь передний микрофон пишется работает передний микрофон вот этот есть задний микрофон вот этот здесь сбоку тоже такие же дырки я не знаю они задействованы или просто для дизайна но микрофона как бы два и есть стерео это все можно управлять я добавил в быстрые настройки вот где есть здесь можно там четыре кнопки есть быстрых быстрых выборов настроек я выбрал вот одну из этих кнопок настройку микрофона так как если вы снимаете на себя лучше конечно использовать передний микрофон если вы снимаете от себя но говорите на камеру тогда вам надо, более удобно будет, если записываете на задний микрофон, или можно управлять обеими. Вот эта кнопка, что я ставил стерео, back и front. Не знаю, на русском меню может будет и, и, и на русском, но так как я использую английское меню, у меня пишется вот так. Но... Я думаю, вы все поймете. Такие новшества в меню. Я говорю, фронт-микрофон, Rear микрофон и стерео звук. И еще вот в меню вот есть где сейчас покажу Input-Output вот пишется Audio Input, Media Mode Media mode горит таким серым как будто бы э, как бы понять что не подключен но но но но но так так это сделано так вот говорит горит, горит mediaа mode аудио input вот так вот теперь попробуем записать звук э, через фронтальный микрофон так, поворачиваю камеру на себя. Камера от меня примерно на вытянутую руку в обычном. И нажимаем. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. И теперь вот этот передний микрофон будет записывать от меня. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Так, теперь выбираем сзади э микрофон. Это будет этот маленький. И нажимаем кнопку от себя. Говорим, как бы снимаем вперед и говорим на камеру. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. И теперь поворачиваем на себя тоже э, то же расстояние на вытянутую руку. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Да, стежки такие у меня, но, но для теста звука э, лучше ничего не придумаю. И теперь э, стерео. Так, стерео будет... Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Теперь поворачиваю э, стороной камеру. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. И теперь камера на меня. Но в стерео тоже. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вот так вот э, пишется звук на э, этот э, внутренний внутренние как бы, микрофоны медиамода. И теперь попробуем мы подключить э, внешний петличный микрофон. И сразу притухла вот эта кнопочка управления, что да, пишет unavailable. Это значит недоступно. Хорошо, цепляем петличку к себе. Я сейчас основной звук пишется на Rode Wireless Go. А вот этот звук с GoPro будет писаться на микрофон Rode Laveria Go. Так, нажимаем запись. И та же фраза. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Ну стихи, конечно, э, э, достойны Оскара. Спасибо за, за прослушку. Так вот так вот записывает э, GoPro 8 через э, дополнительный разъем для аудиомикрофона. Три с половиной миллиметра. Микрофон это роуд-видео, э, роуд. Лавальер Go, отличный, и, и вот такой вот звук в комнате. Ээ, переключить режим микрофона переднего, заднего или стерео во время записи нельзя. И теперь покажу э, немножко уже как бы в свете, что тут есть на самом моде. Как я показывал уже да, машине в первом видео распаковочном, здесь открывается вот так. Тут стоит на защелке такая твердая пружина. Держится дверца довольно-таки удобно. Здесь эта кнопка старта камеры и кнопка Mode Functions, я называю ее дублируется вот так вот зажимается и все закрывается вот выглядит так холодный башмак сверху дублирующая кнопка записи здесь встроены микрофоны куда они направлены точно не знаю почему это решетка здесь тоже не знаю но но вот здесь решетка здесь решетка и здесь решетка так, сзади мы видим мини uh, HDMI порт, здесь мы видим USB-C uh, порт. Так, заодно, заодно проверим uh, работает ли камера при uh, подключенном power через Media Mode. Зарядку показывает, да, камера заряжается, показывает зарядку, и камера при зарядке снимает, но не знаю, заряжается ли она, но я специально подержу несколько минут, по-моему, она будет удерживать тот же уровень, тот же уровень или я сейчас поставлю вот я сейчас отключил кабель ничего не меняется но я поставлю на на быструю зарядку по моему GoPro камера не заряжается но только поддерживается эти проценты я пробовал пробовал раньше прямо на саму камеру так вот э, запись идет проценты падали бы уже и снизу вот есть 3,5 джек на ТРС. Чтобы легче понять ТРС и ТРС, это будет, я вам так, как в первом классе объясню на пальцах, так думаете, что вот этот буква ТРС. Если было бы ТРРС, было бы еще одна дырочка, еще один промежуток между металлами. Было бы ТРРС. ТРС. Если бы еще один промежуток, ТРРС. Так вот, очень легко и запоминающийся. Вы теперь будете знать. Вот, включается он сюда и все снизу то есть сбоку тоже холодный башмак стоит. Вот я сколько говорю проценты камеры не убавляются, но она говорю powerbank поддерживает поддерживает заснул экран, поддерживает зарядку, но не заряжает или, или прямо ток идет с Powerbank. Ну вот, вот как то так, как то так. Так вот, дверца открывается так. И теперь э, я отключу камеру. Все выключилось. Специально так делал не без не через старт, кнопку, а через выключение. Отключаем провода и вытаскиваем камеру. Камера стоит как приваренное, потому что я забыл открутить нижний болт. Это уже как бы не первый раз. Я сейчас просто вам продемонстрировал. Надо откручивать этот нижний болт, вытаскивать этот болт оригинальный. Пришел с этой э, с, э, с медиа-модом, так как не оригинальный болт, например, вот этот. Он не достанет, видите, он как бы достает, но он криво стоит и не будет крутиться. Этот болт можно ставить и с этой стороны, но тогда вы уже блокируете. Да, он стоит, он закрывается, все. Но вы уже блокируете боковую дверцу. В принципе, что вы блокируете боковую дверцу, ничего. Это не изменит, так как э, открыв эту дверцу вы камеру не вытащите пока не, не выкрутите этот, этот болт. Э, в принципе, разницы никакой. Но здесь сделана как бы вот выемка такая нижняя, что было бы э, удобно крутить этот болт. Но, как я говорил, этот болт я сейчас вам покажу. Э, можно и Прикрутить и с этой стороны дверцы э, для для управления камерой может немножко гнется чуть-чуть вниз для управления камерой э, это с которой стороны подключили, э, крутили болт ничего не изменится так как я говорю пока вы не о, как затянул пока вы, вы не не загнете вот эти ножки, вы камеру просто-напросто не сдвинете с места. Для использования медиа медиамода вам надо снять боковую дверцу. К счастью, она снимается очень легко. Кому-то это очень не нравится, но для меня это не делает никакого неудобства. Так вот, снимаете эту дверцу, и здесь, как вы видите, есть разъем на USB Type C и вот камера как бы по рельсам красиво заходит сюда вот так вот при подключении и включении GoPro камера здесь ничего не показывает никакого символа что она подключена на на Media Mode только в меню только в меню можно подожди я сейчас посмотрю в настройках быстрых если вот так вот если в быстрых настройках это кнопка да она горит серым до да, стерео onlyли она горит серым изменений никаких нельзя сделать так вот еще об этой об этом медиа моде как я говорил, сверху и сбоку есть холодный башмак. Ребята, не путят их холодный башмак, и горячий башмак. Го горячий башмак это когда есть э, разъемы контактов для вспышки. Как бы через э, эти контакты проходит э, ток на и управление на вспышку. И с, со вспышки идет э, э, как бы сигнал на на фотоаппарат Так вот это холодный башмак только как бы крепление а горячий башмак это когда у него есть какие-то какие-то контакты для управления этим в данном случае вспышкой так вот внутри здесь дублируются кнопки как вы видите Медиамод сделан в Китае, и вот здесь, где есть разъем на подключение к GoPro-камере, вот эта часть, она резиновая. Она э, хорошо, что резиновая, так как в некоторых случаях насколько-то поможет... Э, Сохранить камеру от, от небольшого дождя, так как, как вы видите, теперь GoPro становится не водозащитной. Есть в бумагах написано, что этот кейс не водозащитный, так что имеет это в виду водозащитная камера только когда вы надеваете оригинальную дверцу сбоку так вот э, как вы зажимаете камеру здесь резина плотно плотно прилегает по всей плоскости к корпусу камеры насколько это насколько это будет безопасно для дождя не знаю но сколько-то точно поможет сколько-то точно поможет так вот прилегает зажимается и видите вот еще вот и камера уже практически не шевелится никуда так вот какая-то защита все равно остается хоть какая-то сам медиа мод не водозащитный, так как здесь вот есть открытые дырки для дождя это нехорошо. Ну, для маленького дождя ничего страшного, но, но для воды уже уже нехорошо. Так вот, столько о медиа моде, о его конструкции. Как я говорил, не забывайте при вытаскивании камеры закрывать нижние ножки. Так видите, вот. Вот так вот. Все заходит туго, красиво, без проблем. Вот столько сегодня об этом медиамоде. Э -э к телевизору подключается. То же самое, что вот я вам показывал на компьютере. Э подключенную к телевизору мож можете даже снимать запись прямо прямо на, на карточку камеры. И будете все видеть на телевизоре. Так вот, э такие... Такие... Э Удобство дает вот этот медиа мод и да он дорогой э, но, но кому-то может быть и, и нужен э, выводы э, запись э, качество записи звука делаете самый я немножко такой хриплый сегодня но вы слышите тоже на народе варилиса на как я храпит голос, но вот примерно вот так вот. Так что на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Палец вверх, подписка. И до следующих встреч. Чао, пока.